кондиционирование воздуха, отопление, свежий воздух и горячая вода по минимальной цене. Это стало возможным благодаря современным технологиям переменной холодопроизводительности ВРФ, которые используются, например, в системе R2, производства Mitsubishi Electric. При этом мы можем регенерировать тепловую энергию и повторно использовать ее внутри здания. Компактная наружная установка R2 из серии City Multi VRF обеспечивает приятный микроклимат внутри всех обслуживаемых ей помещений. Данная установка выполняет три функции – охлаждение, обогрев помещений и нагрев воды. При этом установка работает как тепловой насос. Она получает тепловую энергию из атмосферного воздуха даже при температуре ниже нуля в зимний период. Это позволяет экономить средства круглый год. Такие установки обеспечивают большую гибкость планирования инженерных систем благодаря длине трубопровода, достигающей 950 метров. Наружные установки можно подключить до 50 внутренних блоков различных типов и различной мощности. Это обеспечивает надлежащее кондиционирование в каждом отдельном помещении. Для небольших помещений мы рекомендуем использовать небольшие внутренние блоки мощностью от 1,7 кВт, чтобы избежать избыточного нагрева или охлаждения помещения. Производимые нашей компанией внутренние блоки имеют пониженный уровень шума, не превышающий 19 дБ, и обеспечивают рассеянный поток воздуха, что особенно подходит для гостиниц, и позволяет проживающим в номерах чувствовать себя комфортно с момента прибытия. Система автоматизации гарантирует, что незанятые номера не будут охлаждаться. Кондиционер включается только после регистрации постояльца. Все установки имеют централизованное управление, например, с пульта на стойке администратора. Когда постоялец открывает дверь с помощью электронного ключа, одновременно с освещением и телевизором также включается кондиционер. Постояльцы могут самостоятельно регулировать температуру воздуха и скорость вращения вентилятора с помощью пульта дистанционного управления. Если в комнате открывают окно, кондиционер автоматически отключается и снова включается, когда окно закрывают. Тепловая энергия, получаемая из охлаждаемых помещений, распределяется по зданию и используется для обогрева. Это не только позволяет снизить расходы, но и не наносит ущерба окружающей среде. Систему R2 делает исключительной то, что избыточная тепловая энергия распределяется по зданию по двум, а не по трем трубопроводам, в помещениях, для которых требуется обогрев. Сердцем каждой системы R2 является BC-контроллер – интеллектуальное устройство распределения хладагента. Распределение хладагента осуществляется в соответствии с необходимым для каждого кондиционера расходом хладагента – для вас это означает чрезвычайно простую установку и экономию пространства, а также отсутствие утечек. Наши новые блоки для нагрева воды также позволяют направлять тепло в водопроводную систему. Для этих целей Mitsubishi Electric предлагает два агрегата. Один блок обеспечивает здание горячей и холодной водой с температурой от 5 до 45 градусов Цельсия, а другой технической водой с температурой до 70 градусов Цельсия. Особенно эффективно использовать систему R2 можно в летний период. При охлаждении гостиничных номеров избыточная тепловая энергия используется для нагрева воды, подаваемой в душевые. Систему кондиционирования воздуха R2 можно также сочетать с высокопроизводительными приточно-вытяжными установками лоснэ для обеспечения здания свежим воздухом. В приточно-вытяжных установках лоснэ используется теплообменник с пластинами из тончайшей бумаги, который извлекает из воздуха и передает в помещение тепло или холод, нагревая или охлаждая свежий воздух. Это обеспечивает экономию энергии до 70% и часто позволяет использовать системы кондиционирования воздуха с малой производительностью. Инновационные электрические полотенца с привлекательным дизайном позволяют сушить руки быстро, бесшумно и гигиенично. Установка использует уникальную двухструйную технологию и насадки обтекаемой формы, которые позволяют быстро, мягко и комфортно сушить руки под струей теплого воздуха. Двойные датчики автоматически включают и отключают установку, гарантируя надежную бесконтактную работу. Всесезонные климатические системы Mitsubishi Electric являются синонимом максимального комфорта и низких эксплуатационных расходов. Обладая более чем 85-летним опытом работы и новаторства, мы ставим перед собой цель создавать благоприятный климат для работы и жизни людей. Это соответствует нашему лозунгу «Изменения к лучшему».